Так, смотрим третью. Зацеп какой-то, ходит, друзья, кто-то, прям вот в лунке кто-то. Смотрите, налим, друзья, вот какой. Классный налим, друзья, дай бог не последний. Хороший братец, попался, друзья. Хорошенький такой, килограммчик, наверное, на два. Ладно, хороший. Вот ставим вот такой лайкосик. Фишерман, рыбачик, друзья. Ладно, идем в следующую